Загадки о Солнечной системе В небе желтое светило, Его на всех хватило Дарит и тепло, и свет, Говори скорее ответ Солнце Эта планета всех ближе к светилу. Тепла и света с лихвой ей хватило. Меркурий Эта планета соседка Земли. День там идет больше года. Моносов обнаружил там атмосферу, состоящую из хлоридного водорода. А из чего над планетой плывут облака? Так это же серная кислота. Венера. Третья от Солнца планета, есть на ней жизнь и при этом есть в атмосфере азот, кислород. Каждый из нас на планете живет. Земля Грунт у планеты железом богатый. Срочно ее назовите, ребята. Меньше нашей планеты в два раза. Атмосфера состоит из углекислого газа. Марс. Планета гигант, скажу без прикрас. Тяжелее Земли в 318 раз. Это газовая планета, состоящая из водорода. При этом у нее 16 спутников. Самый большой гонемет. Первые спутники открыл Галилей, тому назад много лет. Юпитер В честь Бога плодородие планеты звона, Планетам-гигантам относится она, Загадочные кольца вокруг планеты всей. Гигантские штормы бушуют на ней. Сатурн. За Сатурном щитом стоит он всегда. А ты что скажешь о нем тогда? Ура! Названа планета. В честь царя морского, что скелупцем море. Знаете такого? Ее еще не видели, а уже открыли. Ее скорее вычислили среди звездной пыли. Нептун. В Солнечной системе пока последняя она. Телескоп, да самый мощный, скорее всего, и не видна. Глутон. Авторы Субботина Антонина Николаевна и Маскаленко Андрей Николаевич.